Вот скажи мне, Влад А4, в чем сила? Разве в подписчиках? И мамис говорит, что в подписчиках. А я считаю, что сила в субтитрах. У кого их больше, у того и просмотров больше, у того и шансов больше попасть в тренды. Да? Не заряжен, повезло.